Парень подбегает к монашке и говорит, «Слушай, сестра, спрячь меня, пожалуйста, а? За мной из военкомата гонится. Можно я к тебе под юбку залезу?» «Да без проблем, конечно. Давай скорей!» Залез он к ней под юбку. Подбегает в военкоматовские и говорит, «Сестра, слушай, а ты здесь бойца ты не видела?» «Да видела вон!» Туда побежал. Ага, рванули они в ту сторону. Как только они скрылись, вылез он у нее из-под юбки. Говорит, слушай, сестра, спасибо тебе большое. Да не хочу я, чтобы меня в Сирию забирали. Слушай, а ножки-то у тебя ничего. Я бы с тобой так... Ох, часочек второй бы. Ой, если б ты гол, кто-то вверх поднял, топ ты увидел. Два яйца, не поверишь, сам в Сирию не хочу. Всем приветики. Честно, не хотела говорить, думала, скрою. Не поверите, не могу. Вот честно, дискомфортно. Даже сейчас говорю, а все равно есть такое вот, что... Но не можешь, да, чего-то как-то. Вот хотелось бы лучше, но не можешь. Не поверьте, буквально вчера у меня выпал передний зуб, смотрите. Как-то так. Поэтому сильно не улыбаюсь, не стараюсь. То есть стараюсь как-то, ну, немножко стесняюсь, честно. Потому что передний зуб, ладно, дальний, который не видно, а это все-таки передний. Честно, паниковала, думала, не буду снимать, все, зуб, зуба нету, и все такое. А потом думаю, а что не снимать? А что здесь такого? Ну, выпал зуб. Я думаю, дню рождения, который у меня будет в ноябре, я его обязательно поставлю. Была сегодня у стоматолога, лечение начала, все прекрасно, все хорошо. Восстановим зубик, сделаем, и будет прекрасная голливудская улыбка. Поэтому как-то так. Вот такое вот замечательное у меня событие.